Это для меня важно. It is important for me или it is important to me. Мне это интересно. It is interesting for me или it's interesting to me. Для меня for me или to me. Привет, меня зовут Дмитрий Мори. У нас сегодня не урок, который появился благодаря тому, что я вернулся к репетиторству. И оказалось, что после долгих лет блогерства, бессмысленного и беспощадного, я очень... Соскучился по занятиям, по ученикам и по их вопросам. И, кстати, именно благодаря их вопросам на канале появились, наверное, самые полезные видео по изучению английского. Вот это, а вот это, вот это и многие другие. Так вот, новый вопрос. Для меня это to me или for me, Дима? Ничего не понимаю. Вообще, при изучении английского больше всего хочется три вещи. Понять все времена за пять минут, выучить сто самых нужных важных слов и узнать одно правило, которое решает вообще все проблемы. Включая глобальное потепление, в какой карман положить телефон, чтобы было удобно и не украли, микроволновка греет тарелку, а это почему-то холодная? мне 30 лет, кем я хочу стать. И так же получилось, что у меня сегодня как раз есть для вас одно правило, которое решает все проблемы с английскими предлогами. Готовы? Не переводите... Русские предлоги на английский. Как вы знаете, дословный перевод вообще довольно редко работает нормально, а перевод русских предлогов на английский, то есть английскими предлогами это как знаете, получить зарплату, пойти в казино и поставить все на зеро. Ну, то есть, выиграть можно, как бы, но, мягко говоря, не всегда. So you're Yeah! Ну вот, например, русский предлог «в» формально переводится английским предлогом «in». Однако в инстаграме «on Instagram» постучать в дверь «knock on the door», в два часа дня «at 2 p.m.», пойти в школу «go to school», в двух километрах от меня «two kilometers away from me», пойти в жопу «go to hell» или «f*** off». Тут даже нет слова «жопа», а в Москве ну окей, «in Moscow». Yeah! Поэтому русский предлог в переводится английским предлогом in, забудьте. Русский предлог на переводится английским предлогом on. Mm -mm. Русский предлог для переводится типа английским предлогом for. Привет, меня зовут Дмитрий Моря, и поскольку русские предлоги не стоит переводить английскими предлогами, давайте сегодня попытаемся разобраться, в каких случаях использовать for me, а в каких случаях to me. А спонсор этого не урока — сервис Puzzle English, на котором как раз-таки много уроков по грамматике с объяснениями, примерами, с упражнениями на закрепление пройденного материала. Such a perfect world is only dreamt of. Кстати, там недавно появился новый раздел «Менторы», на котором можно практиковать разговорный английский с репетиторами, начиная с любого уровня. Каждый урок длится 25 минут, никакой теории, только разговорная практика. Ну а грамматику, лексику… И все остальное вы можете изучать самостоятельно на сервисе между занятиями с репетитором, поскольку при покупке занятий с ментором вы получаете полный доступ ко всем разделам сайта, а значит и ко всем урокам и тренировкам. По ссылочке в описании специальное предложение от Puzzle English для нашего канала. За 9990 рублей можно купить безлимитный доступ к английскому на платформе, а также курс разговорного языка из 8 занятий с ментором. Я пью коньяк по утрам. Для дома, для семьи, для тебя. Если ты не знаешь, какой в этом случае нужен предлог two или for, посмотри, какое слово стоит сразу после этого предлога. Если после предлога стоит местоимение или существительное, кто-то, кого-то, нужен предлог for. I drink cheap vodka in the morning for my family, for my country, for you. Но я пью коньяк по утрам, чтобы оставаться аристократом. Если после предлога стоит чтобы делать что-то, то есть стоит глагол в инфинитиве, то нужен предлог to. I drink cheap vodka in the morning, to stay drunk and disgusting. Сейчас будет мой любимый момент на занятиях. Это когда препод тебе объяснил какое-то правило, и ты вроде понял, и ты такой, боже бой, наконец-то я буду делать все правильно. И тут препод такой говорит. Но есть один нюанс. It is important for me. Или it is important to me. Ну, вроде бы, Дима, если опираться на то правило, которое ты вот сейчас объяснил, то после предлога следует местоимение, значит, for me, да? Нет? Ну, что я могу сказать по этому поводу? Любишь на правилах кататься, люби с исключениями попотеть. Потому что можно и так, и так. И как это обычно бывает с английским языком, если можно и так, и так, значит, по-любому есть какой-то подвох, и это не одно и то же. Being drunk is important for me. Если человек говорит «it is important for me», он имеет в виду, что это ему в чем-то помогает. Это важно, потому что это позволяет ему чего-то добиваться, что-то улучшать, несет какую-то вот ощутимую пользу. Being drunk is important for me, because it helps me ignore the cruelty of this world, where we're all trapped forever, only to suffer. Ну да, я согласен, с примерами сегодня что то не задалось, какие-то они дурацкие. Давайте нормальный пример вот про кошечку. Being drunk is important for me, because I can piss on the floor, be happy, and take no responsibility for my actions. Just like кошечка. Но! Being drunk is important to me. Если человек говорит it is important to me, он имеет в виду, что для него и в этом нет никакого шкурного меркантильного интереса. Это просто для него важно, он это ценит, это любое его сердечко. Being drunk is important to me. I love being drunk. Окей, okay, давайте один нормальный пример. Our relationship is important to me. Потому что ты для меня важен как человек. Нет вообще никакого шкурного, меркантильного интереса. Не потому что я с тебя что-то имею. Ты просто вот, ты важен для меня. Not because you run to buy me some vodka in the morning. «It's interesting to me» или «It's interesting for me». С одной стороны, это даже еще сложнее, чем предыдущий пример, потому что, когда я пытался разобраться, я про это много чего прочитал, но так и не получил внятного ответа какого-то вот однозначного. На свой вопрос. Одни говорят, что можно «to me» и «for me», разницы вообще никакой нет. Другие говорят, что можно и «to me» и «for me», но «it's interesting to me» — это интересно, потому что мне сказали, «it's interesting for me» — потому что мне интересно, я сам себе это сказал. Чего? Третьи говорят, что «interesting for me» — Нормально будет звучать только если после for me поставить глагол в инфинитиве. Например, it's interesting for me to read this book. Кстати, обратите внимание, нормальный пример. Четвертое: говорят, что it's interesting to me тупо употребляют гораздо чаще, поэтому, вообще, забей, на for me говорит to me, все будет нормально. Это все, конечно, очень интересно и познавательно читать, но только кому верить и что с этим делать. И так уж получилось, что у меня есть для вас решение, снова, да, не переводите с русского. Вот как сказать, мне интересно или для меня это интересно. Если начать переводить с русского, интересно, it's interesting, мне для меня... For me или to me, так? Но если не переводить эту фразу с русского особенно по частям, а попробовать выразить всю мысль целиком так, как она нормально звучит для носителей, как они сами об этом говорят, то получится It's interesting. Без for me и to me. Потому что в 99 случаях из 100 и так понятно, кому, блин, интересно. И ровно по той же логике. It's shocking, it's painful, it's strange, it's weird. И так далее. Но если так уж получилось, что в этом одном случае из 100 вам очень надо подчеркнуть, что вот прям вам интересно, а не кому-то еще... I find it interesting. Или I am interested in it. со so. Поэтому, наверное, главный мой совет для этого видео ⁇ не переводите с русского, особенно предлоги. Just like кошечка.